Эй, привет, чуваки, я вернулся, и сегодня я буду прогуливаться в городе и везде, где можно попёрдовать с подливой. Чувак, ну хорош. Эй, братишка, ты в порядке? Да, но мне бы подштанники сменить. <сосы> да ладно. Ребят, все нормально? Да. О, мой бог, блядь. Фу! Заберите ботинок обратно, я померил. О, чувак. Вам нужно посмотреть цену? Что? Вам нужно посмотреть цену? Да, да, да, да, мой друг. Сколько денег? Ну, чувак, и ведь мой чувак стало полегче. Что? А? Ты чувствуешь себя лучше? Нет, чувак. Стрёмно. Ты сделала это? Не делала? Хорошо, хорошо. Эй, эй, Флор, как ты, братишка? Все норм. Ты же снимаешься в я, фильмах, я, конечно. А Реально? Нет, я гоню. Ну ладно, чё, я для мамы хотел взять автограф. У вас есть что перебить этот запах? Нет. Нет, не нужно, чувак, прикрой бердак. Чему за меня? Ну извини, что возле за тебя? Иди, иди перди подальше. Эй, вот, вот эти, ими можно мыть что угодно, да? Да. Хорошо, то выбор ставит меня в затруднительное положение. Мы в порядке. <рогрит> Нет, мне нужно поспать вообще. Я заметила камеру щегол. Эй, я так сказал типа, эй. У вас тут есть раковина? Есть на стоянке грозовиков. Не возвращайся, хорошо? В каких кетах я закадырю больше телочек? Если ты понимаешь, о чем я... Ну, прости, чувак, я уронил, не смогу поднять, у меня спина больная. <как> чувак, так я спалил камеру напротив. <как> Черт, братишка, не получилось. <как> братишка, я сам себя сейчас так дерьмово чувствую. Ну и как оно? Не думаешь пойти провериться куда-нибудь? Ну, чувак, помочь я тебя вопросиками кедосам. Да, пару секунд. Конечно. О, черт, братан, я... Ты у меня больная спина. Не парьтесь. Это же еще явно пранк. Спасибо, что досмотрели видео до конца, ставьте палец вверх, если понравилось, дизлайк, если не понравилось, ну и насылите там что-нибудь в комментариях, подписывайтесь на канал, ну и ждите выход новых видосиков.